Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Ленинградской области на болоте, прямо вот здесь я разместил свою палатку здесь неподалеку находится деревня на этом болоте утонула сама ведьма когда-то это раньше был пруд Здесь находится колодец, я сейчас вам его покажу. По легенде в этот колодец нырнула ведьма и больше оттуда не вынырнула. Для чего это она сделала, никто не знает. А местные жители, которые живут в этой деревне, говорят, что уже на протяжении 70 лет после того а, случая этот пруд превратился в болото. Здесь нет уже никакой живности, здесь нету рыбы, здесь э, не водятся лягушки. Ну, в общем, нету ничего живого. Поэтому, друзья, я сегодня останусь здесь на ночь, расставлю камеры, поставлю э, ночную камеру возле этого колодца и попытаюсь выяснить, на самом деле э, здесь обитает призрак этой ведьмы, э, как по рассказам очевидцам то, что они видели ее здесь, э, возле этого колодца, видели призрак этой ведьмы. Я не знаю, правда это или нет Сегодня я попытаюсь это выяснить, друзья Расставлю камеры, останусь здесь на ночь. Поставлю, установлю камеру Установлю ночную камеру, это уже возле самого колодца Буду находиться здесь и наблюдать за происходящим с помощью ноутбука и камеры Шумы уже какие-то слышны Вот только установил сейчас основную камеру Но так как сейчас холодно на морозе они быстро разряжаются так, так включаем свет а, так это мои следы я туда подходил вот сам колодец находится свет я включил сейчас я пойду устанавливать уже камеру с ночным режимом потому что уже темнеет у меня просто в этой камере выставлено большое ИСО поэтому кажется что еще светло но на улице уже темно И слышны Не знаю, это вроде Как Лай лисы Что-то наподобие у меня такое ощущение, будто бы вокруг меня кто-то бегал Но Это вот те вот, мои следы Те следы идут к костру Больше следов я не вижу снимать это мои следы когда я сюда подходил. Сейчас я возьму фонарь Проверю так. Вот здесь такое ощущение, будто бы сейчас сломался лед Это жесть По любому те камеры засняли а, Друзья это полная жесть Сейчас вот-вот эта камера сядет. Где-то где -то в твоей стороне. Вот этот крик сейчас был в той стороне, а сейчас я от вас... Посмотрю фонарь. Так, крик был в той стороне. Сейчас подойду к полосу, посмотрю. Следов нету. Как будто бы, что Офигеть! Это просто жесть Зацепился Друзья, мне починили ЭГФ Но теперь он будет с микрофоном Это...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 Ответь кто ты Такое ощущение будто бы кто то там стоит В кустах ответь мне кто ты Друзья, подо мной сейчас реально треснул лед. отсюда надо уходить все друзья я ушел оттуда лед подо мной трескался сейчас бегу быстрее до машины потому что я не знаю то ли мне уже просто мерещится будто за мной сзади кто-то бежит поэтому все друзья всем пока